Двадцать пять тому назад, славных лет, Ты, сыночек, появился на свет. Залился безмерным счастьем наш дом, Покатились кувырком день за днем. Помним мы еще твой первый шажок. Как же быстро повзрослел ты, сынок! Четверть века за плечами уже, Много знаний есть в твоем багаже. И распахнут пред тобой целый мир. Пожелания же наши, прими. Пусть тебя, сынок, балует судьба, пусть обходит стороною беда. Гладким, легким будет жизненный путь. Знай, сынок, что жизни главная суть в трех словах: Надежда, вера, любовь. Не жалей ты никогда теплых слов для людей и добрых дел не жалей. С чистым сердцем ты ступай по земле, Прорастут, сынок, добра, семена, И к тебе все возвратится сполна.